Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Ростислав, и я основатель и дизайнер бренда «Лавея». С вчерашнего дня от вас поступило много заявок на наши чудесные сумки, и это очень радует. Также я услышал от клиентов некоторые пожелания в плане замены фурнитуры золотой на серебристую. Да, мы это можем сделать, так как мы сотрудничаем с лучшими итальянскими фабриками, производителями фурнитуры и итальянской кожи. И поэтому с полной уверенностью я могу дать гарантию на наш продукт, так как мы используем только качественные материалы. Также, заказав нашу сумочку, вы сможете наблюдать за процессом ее рождения прямо у меня в профиле, в режиме реального времени. Я буду снимать и показывать вам все этапы ее производства. Хочу отметить, что я заинтересован в развитии своего бренда Лавия и контролирую все рабочие процессы. Поэтому я выбрал Ручную сборку и ручную прошивку наших изделий. При ручной сборке мы можем устранить даже самый маленький недочет. Еще я хотел бы поделиться, что в скором времени появятся новые дизайны от меня. И я буду рад представить их вам. С вами был Ростислав. И это бренд Love. Пока!